Постепенное улучшение ситуации с COVID-19 позволяет многим культурным и туристическим заведениям распахивать свои двери для гостей. Однако пока в этой сфере по-прежнему имеется немало ограничений, связанных с групповыми активностями и экскурсиями. Тем не менее, Агентство развития туризма и информации Дауглпилса совместно с Туристическим информационным центром Красловского края и Агентством Далгопилского края Така постоянно работает над развитием локального туристического предложения. В Дауглпилском центре информации и туризма работают специалисты, которые могут помочь как в вопросах отдыха в черте города, так и за его пределами. В Центр туристической информации Даугавпилса обращаются и жители нашего города, и гости города за информацией прежде всего о Даугавпилсе, но также спрашивают о предложении Дугопилского края. Это природные объекты, это различные водные маршруты, это предложение природного парка Даугава «Слоки». А также э, в нашем центре можно приобрести разные сувениры с символикой Даугов Пылса из новинок этого сезона интересный пешеходный маршрут по случайским оврагам, который был недавно открыт на территории живописного природного парка Дауговы Слоки. В свою очередь водные сплавы по Долгаве сейчас предлагают и городские, и краевые коммерсанты. В Даугапилсе такую возможность предоставляет один из победителей программы грантов самоуправления «Импульс», который дополнил свой флот красивым развлекательным судном парнис С приходом лета стали доступны водные маршруты из Краславы. Причалы для таких путешествий уже подготовлены. Сейчас очень актуальные маршруты по воде пешие маршруты, а также веломаршруты. Например, недавно у нас была открыта новая природная тропа, тропа по слутерским оврагам, где каждый может прогуляться, посмотреть на красоты Даугавы. Если вам нужна какая-либо информация, которая связана со сплавом по воде, тогда смело можете обращаться в Даугавпилский туристический информационный центр. Мы вам поможем. Параллельно с этим Агентство развития туризма и информации Даугапилса разрабатывает новые вкусные сувениры, которые понравятся как гостям, так и местным сладкоежкам. Например, крафтовый шоколад с символикой Даугапилса, приуроченный к празднику города, также от победителя программы «Импульс». Подготавливаются и новые флажки и футболки с атрибутикой Даугапилса. Между тем, специалисты туризма напоминает о действующей акции Таугава Вену, которая проходит с 1 мая по 31 октября этого года. Ее общий призовой фонд составляет 2500 евро, а для участия нужно всего лишь получить туристический паспорт и в сумме посетить 15 объектов в городе, Даугапилском и Красновском крае. Подробнее об этом и других предложениях можно узнать на портале visitdaugapils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.